вот ребят всем привет приехал в автоген моторс копеечку надо было настроить Такая вот зеленая были непонятно шестнарем полторашка на дросселях нуждин 10 и 5 здесь валы ну, предыдущий хозяин, как бы, э -э, машина еще здесь была, изначально в автогене, там, Женек ее тут делал, как бы, но настраиваться он не стал, он что-то куда-то там уехал на обкаточной прошивке, потом что-то там, вроде где-то что-то настроился на ТРС, э -э, сейчас я смотрел э -э, на этой прошивке, э -э, смесь на холостом там где-то 10 с половиной, не знаю, может там что-то мутили, форсунки при этом меняли, до этого, по-моему, какие-то другие там стояли все-таки. Я точно не помню, но это очень давно было. А, ну и чего, мы сегодня как бы планировали все это настроить по-человечески, но ничего не вышло у нас. Оказалось больше косяков, чем э, реально, ну, реально нормального, в общем. Сейчас я вам покажу тут все эти темы, с чем мы, в общем-то, парились. В первую очередь мы... Ну, то есть стартер крутил, но запуска вообще как-то не было. Он просто даже вспышек не было. если педаль открываешь как-то, то вспышки почему-то были на... во впуск. Мы подумали, что метки, не метки, но ребята все проверяли, еще раз проверили, посмотрели, все нормально. Потом мы тут были два коммутатора острошных, переделанных. Соответственно, убрали их, поставили вот такой вот коммутатор сдвоенный один. Ну, тут потом переделано будет что еще сейчас покажу то есть тут тема такая что ну, вообще никак не схватывал не запускалась после чего у нас поменяли свечки там прогревали чистили вообще только не делали с ними нихрена там но один раз у нас же даже не запустилось все нормально когда только почистили причем оно запустилось так бжик и все и нормально а потом вообще крутишь стартером как будто вообще ничего не происходит ну вот, сейчас э -э, По итогу Сейчас у меня вот здесь прогрузится Вот запуск Чувствуете какой? О, Ну это она еще сейчас схватывает блин, она До этого не схватывала Женек, кинь пожалуйста там второй оком. Сейчас я потом объясню, почему второй аккумулятор кидаем Вот Женька там подключил второй аккумулятор то есть у нас здесь плюс и минус туда она прямо на мотор непосредственно. Ну и смотрим. Сейчас я выключу опять, включу зажигание. Вот запускаю. Все нормально. Еще раз сделаю. Ну, то есть у меня до этого вообще никогда никаких проблем не возникало с запуском. Ну, то есть вообще. Ну, были какие-то там, ну, свечки там хреновые еще что-то такое, но чтобы вот прям вообще не запускалось, такого не было. А оно именно не запускалось вообще, даже из такое ощущение, что искры не проскакивало бы. Крутишь-крутишь тупо, блин. Ну и что выяснилось, смотрите. Аккумулятор здесь перенесен назад. Сзади это у нас то, что красненький, на самом деле это у нас масса. Ну, опять же, он длиннющий, непонятно какой-то длины тут накручено. А плюсовой идет вот такой тоненький, саненький, блин, проводочек, вонючий, блин. Причем непонятно какого сечения даже я не, не смотрел, но он настолько тонкий, что... и длинный, что получается там просто просадки напряжения гигантские, блин. Из-за этого вот он сюда приходит, и вот туда вот, ну не знаю, вы увидите, не увидите. Попробую пихнуть туда. Вот здесь стоит терминал некий. Женек, отключи там аккумулятор от греха, подальше там. Вот, смотрите, видите, терминал стоит. Ну, я надеюсь, что увидите. Сюда вот приходит э, аккумулятор, вот этим проводочком. Ну, как я и говорил, вот он здесь проходит. Терминал взят от этого, от э, Газели. Ну, Газели, да, по-моему, Газелевский же терминал. А вот этот проводок, этот уходит э, на стартера. Но, опять же, его сечение тоже небольшое, но другой провод совершенно. И смотрите, как он подключен. Сюда под гайку, потом проходит здесь. Тут как шунт, получается, работает. Очень сечение вообще маленькое. И уходит отсюда. Вот. И после того, как мы подключили вот этот дополнительный аккумулятор, вот этот вот, то есть непосредственно прямо вот туда, ну, видели, там стояла на клемме плюсовой, которая уходит на стартер именно. И на аккумулятор, фу, э, массу мы запихнули уже на сам мотор непосредственно. Да, еще пробовали, кстати, катушку менять тоже. Ну вот она сейчас временно здесь лежит. Ну и, короче, получается, что тупо либо там просадка гигантская шламная, она, опять же, запитано это все остальное у нас э, вот здесь. Блок управления, вся дребедень вот здесь. Вот. Ну, поняли, вот они, питательные все эти провода. Они, соответственно, если здесь у нас просад, тут еще через предохранители все это идет. Ну и сами понимаете, какой у нас тут ток получается гасится немеренный. И судя по всему, либо искры не хватало, либо еще что-то, Но ну, я не знаю, не изучал по напряжению по всему. То есть вот когда подключили, то все стало нормально. То есть провод надо здесь убрать, поставить вот этот силовой питательный, вот этот тоненький. Надо где-то квадратов 25-30 взять Лучше всего, как раньше делали Шли на БМВ-шную разборку И там покупали тубо провод за 39-ки Какой-нибудь там хашек всяких Там вообще жирнющие провода немеренные по сечению И все нормально ставили И он как бы очень хорошо идет В плане того, что он силиконовые оплетки Вот, и все вот, Когда мы вот этот аккумулятор подключили Все стало нормально запускаться то есть никаких проблем. Смесь я выставил на холостом, все как бы нормально. На той прошивке там лютые какие-то смеси, там 10-11, причем газуешь, там мне даже датчик кислорода уходил в зашкал и показывал, то есть там меньше чем то есть богаче, чем 7 к 1 с чем-то получалось, потому что у него там прочерки он женек, кстати, пришел. Всем привет. Вот, и э, не знаю, как там ребята ездили, они говорят там, э, проехались от меня вот до, до Жени, до сюда, здесь где-то 25 километров, и у них сожрало полбака бака бензина, наверное. ну вот я не знаю, кто это там настраивал так, но прошивка на Треске была, ну ТРС была, что и как там сделано, ну теперь как бы все нормально запускается, единственное, что оставим машину здесь, потому что сейчас у нас уже времени, сейчас я посмотрю, да, 17.45 уже. То есть смысла уже никакого настраивать нету. То есть надо по большому счету переделать, соответственно, плюс. Сделать нормальный, скорее всего, масса хреновая на моторе. Почему вот этот провод там и стоял? Ну, он по-дебильному, он стоял прикрученный к дросселям, блин. Вот да. это вообще вот, вот здесь вот, видите, есть вот так. Вот, поняли, да? Вот, вот такой вот. Куда-то вот сюда он был, я помню, при, прифигачен. Ну, то есть, судя по всему, Женек, надо массу массу сделать, на ну, нормальную, на кузов э, с моторой. Ну, и плюс поменять, чтобы тогда проблем не будет. И с вентиляторами да. на две ступени сделать включение. Потому что здесь это Нивовские стоят же. А, да. там релюхи-то у вас две. Ну, а их реально там две, я смотрю. Ага. Первая, вторая. но они запараллельные. А надо... Одну ступень сделать нормальную, как бы, которая идет, э, ну, включает обычный режим. А вторая, которая уже ну, более этот сильный режим. По идее, на 38-й пин надо вывести и все. Ну, вот этот проводок, который за параллельно, да, все да, будет да. нормально. А, по драселям ребята его, их синхронизировали, валы выставили перекрытие. Да, по рекомендуемым а, опять же нуждены, как говорю, я их ненавижу. Вот это всякие нуждинские валы, блин, причем, 10, я не помню, какие-то там едут, 10.05 или 10.05 как раз едут. И другие, там, по-моему, два всего вала из всей линейки этих шнаревых шинарев, они как-то едут. Так что вот такая вот хрень с этой машиной. И ничего у нас сегодня не вышло. Ребята все починят, соответственно, будем откатывать уже нормально. Потому что если бы мы сейчас куда-нибудь поехали, встряли бы где-нибудь, не запустились, и геморрой бы был. Так что, в общем, ждите продолжения, опять же, ходите под видео, там ссылочки на драйв контакт, колокола жмем, кнопки, там, пальцы вверх, можете вниз, если там есть хейтеры, которые любят делать, так что, ну, их там полно уже всегда, дурачков-то там, знаешь, завистников очень много, которые завидуют, и при этом, как бы, они хейтить начинают, так что, в общем, всем пока, и до новых встреч, счастливо. Пока-пока.